Программа для трейдинга TeamViewer. Сегодня я хочу посвятить данное видео возможностям такой программы, как TeamViewer. Я уверен, что многие используют, но если вы данную программу не используете, то рекомендую вам обязательно это сделать. Одно из ее огромных преимуществ, то даже в бесплатной версии, возможности ее просто поражают. Здесь вы найдете котировки, ну такого количества бумаг, которые и фьючерсов и акций, и э, крипты, то есть всего очень-очень-очень много. И это один из таких топовых инструментов для трейдинга. Здесь я смотрю, и, собственно, когда я веду, выкладываю все в канал, я э, как раз беру данные из вот, данной программы TeamViewer. И очень много всего можно здесь сделать. И сегодня я именно хотел остановиться на таких э, технических параметрах поработать с графиком, потому что ну за одни, за одно видео обо... весь спектр возможностей обозначить очень сложно. Смотрите, здесь вот внизу есть, это есть скринер акций, то есть вы можете отбирать акции различных компаний. Есть редактор, значит, смотрите вот по акциям там любую страну там выбираете Канада и смотрите какие канадские акции существуют. Плюс по определенным параметрам можно их а, отсортировать. Есть редактор для создания собственных кодов. В свое время тоже я писал, но не так много у меня есть вот, различных написанных для TeamViewer различных стратегий. Есть здесь тестер стратегий. Можно что-то потестировать. А, тоже когда-то пробовал, сейчас не пробовал. Так. Да, можно загрузить, вот, и провести э, некие тесты. Сейчас не будем на этом останавливаться. Это тоже отдельная тема. Вот они у меня здесь стратегии появились. Сейчас не буду этим заниматься. И еще из таких интересных возможностей, которые я тоже об этом не знал: что здесь вот есть такая торговая панель. И здесь можно через э, Team торговать. При помощи, кстати, вот российский брокер я вижу Алор не самый популярный брокер, но кто к нему подключен, можете использовать не Квик, например, а TeamViewer. И вот самое интересное, здесь есть достаточно большой набор криптовалютных бирж, в частности есть Binance, ОКХ, то есть эти биржи, у кого там есть счета, вы можете торговать насколько мне сейчас известно, только фьючерсами. То есть на спотовом рынке не можете, а вот фьючерсами, кто занимается спекуляцией, можете использовать терминал через TeamViewer. Здесь все абсолютно также Вы подключаетесь вот не запоминать, запоминать данные как угодно можете продолжить. Вводите обычную свою верификацию, то что вы делаете на бирже Binance и подключайтесь через программу TeamViewer. Здесь можете торговать. Я сегодня не планировал это делать, но если вы вот эту возможность не использовали, можете воспользоваться. Потому что многие используют там платный, к примеру, терминал Tiger который по отзывам я слышал от трейдеров, которые его использовали, он, во-первых, платный, во-вторых, он достаточно глючный, то вот через TeamViewer можно все это делать бесплатно и торговать на различных биржах, используя один терминал. И терминал достаточно мощный и крутой. Теперь сегодня я хотел остановиться по техническим возможностям. Ну, Здесь много чего, значит, здесь есть и индикаторы, и различные графики, вот такие экзотические, как Каги и Ренка. Я думаю, что крестики-нолики. Многие даже не знают, что такие существуют графики. Я, кстати, в курсе «Бесплатный технический анализ» про это рассказывал. Я пользуюсь свечами на текущий момент. Для меня это самый удобный вариант. Индикаторы. Выбор огромный. И есть еще что здесь есть. Есть оповещение. Оповещение можно настроить как уведомление, так и отправка на e-mail. Кстати, то есть... Очень тоже интересная тема. Кто, кстати, вот интересовался, иногда бывает там какие-то вот используются криптовалюты, их огромное количество, и можно по некоторым криптовалютам выставить вот оповещение, которые в случае достижения, например, какого-то важного уровня или, не знаю, объема, возможно, надо смотреть по каким-то индикаторам сигнала, вы можете отправить себе на имя. Крутая фишка. Попробуйте. Я сегодня хотел остановиться на вот технических возможностях панели слева, которые у нас есть. Давайте посмотрим поподробнее, что тут есть, что использовать. Я для себя нашел очень много новых инструментов и хочу поделиться, поделиться с вами. Ну, во-первых, перекрестие, точка, стрелка, различные типы. Я больше использую перекрестие. То есть сразу, подводя какой-то свечки, я могу здесь вот посмотреть, посмотреть справа, какое значение. Вот какое значение. Тут же, опять же, вот есть всплывающая подсказка оповещения сделать на это. какое определенное значение по его достижению. То есть это такой базовый, как у вас выглядит, по сути, курсор. Есть, кстати, и ластик, ну, я э, не пользуюсь. То есть ластиком можно выбрать и сразу нажимая на определенные какие-то э, вот, фигуры, их вы будете удалять ластиком не использую, но смотрите, выбираю ластик, то есть я сразу выбираю какой-то элемент, кликаю, так вот он исчезает. Я Ctrl Z сделаю, сейчас верну его обратно. Этим я не пользуюсь. У меня перекрестие. Следующее. А теперь, какая еще есть интересная функция при Есть магнит слабый, вот сейчас мы здесь правой клавишей нажимаем, я включаю магнит, он может быть слабый и может быть сильный. Это потребуется, когда вот вы будете здесь выбирать тренды строить. Вот мы выбираем линии тренда. И у вас будет здесь примагничиваться, видите, примагничивается э, к определенным точкам. Low, High, то есть вы по ним можете проводить линии. Это удобно. Если хотите вручную строить, то тогда, собственно, магнит просто. От, отщелкиваете и у вас... Ваши линии уже здесь никак не будут ни к чему привязываться, вы их сами уже можете регулировать с магнитиком, конечно, строить удобно, потому что он, вот ближайшие свечки, которые вы подводите, он сразу на хай, на становится. Ну, тоже здесь вот, вот видите, он мне прям скачет по ключевым точкам по свечкам. Удобная тема. Так, удаляем. Следующий, что же здесь есть? Ну, понятно, стрелки, лучи. Очень интересная линия данных. То есть вы проводите какую-то линию. У меня сейчас вот так примагничение не работает. И вы сразу здесь получаете не просто линию, а вы получаете еще здесь подсветку данных. То есть на сколько процентов между этими точками рынок вырос, какой угол наклона, Сколько бар здесь было. То есть, э, вот такая информация, она достаточно важная. Это можно вот тут же поставить тренд, и информация у вас на графике будет. А, что еще здесь есть? Ну, похоже, есть эта вот линейка. Если вы выбираете линейку, берете... Так, берем линейку, выбираю. Так, секунду. Так, о чем мне не хочет? Так. Ну, я сейчас магнит отключу, беру я линейку и вот начинаю. Так, а что у меня тут? Так, а почему у меня двигается, кстати, график? Выбираю линейку от какой-то точки, я веду и вижу, сколько процентов, сколько бар прошло, насколько падение в процентах и в абсолютных значениях. То есть, ну вот похожая информация. Ну, она на графике как бы не очень удобно все загораживает. То есть, вот линейка, похожий инструмент. Что здесь еще интересного есть? Ну, соответственно, различные э, уровни. Там по точке вы строите горизонтальную линию. Луч. Когда вы хотите провести э, уровень поддержки сопротивления от определенной точки. Вот, например, от этой точки я сейчас поставил все. Э, дальше вот этот уровень пойдет только уже в будущее. В прошлом его нет. Если я беру и ставлю вот... А вот это убираю горизонтальную линию, то, соответственно, этот уровень будет в две стороны. Вот до от определенной точки по всему графику будет. Ну, естественно, понятные вещи. Это здесь вот толщина. Можно выбирать различные, в зависимости от важности уровня. Можно штриховой пунктирной линией делать. И вот интересная здесь вещь. Я вот искал, как сделать Определенное вот значение задать. Видите, оно здесь дробное. Я хочу точное. А здесь нужно вот эту линию выделить, зайти в настройки. И вот здесь вот задать уже ровно 2300, например. Или 325. Вот. Окей. И тогда линия точно в это значение попадет. Вот это я в свое время очень долго искал. То есть все задается, все удобно. Все, я ее сейчас опять удаляю. Все, с этим. Разделом тут, в общем все понятно. Что еще из этого я использую? Значит, луч, стрелки, все использую. Вертикальную линию, но это редко. Тут, в основном, такие простые вещи. Тренд, линия, луч. Следующий смотрим. Раздел здесь по Фибоначчи, различные коробки Ганна. Скажу сразу, я это вообще не использую. Я даже не буду спорить, работает это или не работает, скорее всего, да, это действительно работает, просто я не использую, не люблю загромождать график, и раздел этот не для меня. Вы можете его тоже применять. Следующий раздел. Здесь такая кисть, маркер. Я вот пользуюсь окружностями, вот обозначаю некие такие ключевые точки, по которым я потом буду проводить тренды и буду смотреть. Вот эти точки обозначаю окружностями, где будет тренд у меня. Можно интересно еще использовать треугольник. То есть вы сразу строите, делаете три точки и у вас получается на графике треугольничек. Очень удобно. Соответственно, потом вы его всегда можете этот треугольник подкорректировать. Он у вас сразу закрашен и сразу он удобно на графике. На графике выделено вот этот вместо этого я могу сейчас здесь тоже Сейчас наберу здесь треугольник. Нажимаю его. И здесь по трем точкам вот строю треугольник. Выглядит он более так красиво. Но можно, как хотите, можно вот таким сделать. Подкрасить. Удобная тема. Что еще в этом разделе? Ну, траекторию. Да, можно траекторию строить. Все, что угодно. Кстати, что там? Вращение, не вращение. Так, сейчас, что я тут? Давайте посмотрим, что за вращающийся прямоугольник. Раз, два, три. Вот так. Что а, вот так вот. Во. Ну, да. Можно, кстати, зоны выделять. Поддержки, сопротивления. проторговку. Точно, вещь вообще очень удобная. Так, передвигать. Так, сейчас я выделю. Так, выделяю. О, и я могу и, соответственно, да, какую-то зону проторговки выделять. Тоже классная штука. Так, как вам удобно. Вот. А, вот э, здесь посмотрели, что есть. Интересно. Тексты. Ну, тут понятно. Тексты, комментарии можно. Я в основном использую только тексты вот для нанесения каких-то значений на уровне. Так вы можете оставлять какие-то комментарии по сделке. Например, вошли где-то, поставили там вот и здесь раздел такие сигналы там поставили, что вот здесь вот. Я сделал вход и оставили здесь комментарий. Так, вот комментарий или сноска. Вот. Поставили к точке сноски и написали текст. Смотрим. Вход в лонг. По цене и так далее. Стоп, профит, все что угодно. Все свои комментарии оставили. Крутая вещь. То есть вообще терминал вот этот для трейдера, для трейдерской торговли, он очень удобен. И особенно если вы там вот подключите, вам Quick вообще не нужен. То есть Quick это вообще прошлый век. По сравнению с возможностью данного терминала, можно реально TeamViewer использовать. Этот раздел тоже посмотрели. А, с якорями, ну, все я еще даже не успел охватить. Вот еще интересная тема в следующем разделе. А, шаблон треугольник. Как вы знаете, и у меня даже вебинар есть бесплатный на эту тему, я очень люблю треугольники. Я по ним очень часто работаю. И сейчас я... Сейчас, секунду. Вот этот треугольник я удалю. И теперь в этом разделе я выбираю вот шаблон-треугольник. И его можно строить прямо по точкам. Точка А, точка Б, там точка С точка d вот по четырем ну собственно это так и должно быть то есть треугольник строится по четырем точкам как я и ты рассказывал кстати на бинаре вот четыре точки у вас есть все у вас треугольник построен вот он у вас построен и теперь после четырех точек вы ждете вот точку пробоя то есть, сейчас вот я этот эти линии уберу вот у меня будет готовый треугольник все он у меня уже подсвечен Четыре точки я его прям четко вижу, по которым я его построил. И теперь пятая точка, это обычно сигнал к пробою. Вы здесь можете уже входить. И преимущество, опять же, еще раз напомню треугольника, что вы когда входите, вы входите где-то близко к вершине. И соответственно, если вы входите близко к вершине, у вас очень хорошая возможность поставить близко ваш стоп. И даже если вы не угадались с направлением выхода, у вас как бы ложный пробой, можно поставить близкий стоп с переворотом, и вы можете даже, получив стоп, войти теперь уже в правильную сторону. Вот, э, ну, кстати, да, вот мы нарисовали треугольник, видим, что при выходе из этого треугольника достаточно хорошее было движение на российском рынке, и мы ушли на следующую зону поддержки. Вот, что еще здесь есть? Ну, есть и другие различные паттерны, которые можете строить, там те же голова и плечи импульсы волны или Иллиоты я вообще пока ну, не использую. Считаю, что это достаточно очень такая субъективная вещь. Всегда можно найти нужные волны в нужном месте и всегда подогнать стратегию ота под то, что вы хотите увидеть. Я больше люблю не субъективные, а объективные вещи. Вот Я вижу четыре точки треугольника А, Б, Ц, Д. Я по ним построил их и я знаю, где будет в какой точке будет пробой. Я вижу, где границы этого треугольника. Здесь все ясно-понятно. Волны лёта – это вообще не моя тема. Так, едем дальше. Так, треугольник убираем. Следующий раздел. Следующий раздел. Здесь э, им я тоже активно пользуюсь. Диапазон дат, диапазон э, цен. Удобная тема. А, смотрите. Ну, кстати, да, здесь можно длинные короткие позиции тоже сразу ставить. Вот я здесь Вхожу а, в лонг. У меня сразу цель. У меня профит. И я могу, соответственно, так, соотношение. Да, сразу у меня высвечивается соотношение риск-прибыль. Вообще классная тема для планирования сделки. В следующий раз, когда я найду какую-то стратегию, буду вам ее в канал выкладывать, я обязательно а, вот этой возможностью воспользуюсь. А, очень удобно. То есть, это раздел вот очень интересный. Ну и диапазон дат. А, цены дат. То есть, я смотрю, Насколько выросли, а в каком процентном соотношении. Ну, я думаю, кто смотрит а, мой канал Телеграм-канале, смотрит, видит, что я это достаточно часто использую. А, так. Фиксированный профиль объема. Вот еще тоже тема классная. А, давайте я возьму какую-нибудь а, криптовалюту. Давайте биткоин возьмем. Так. А, беру, строю. С2. А, вот, видите, и у меня появляется профиль. Вот, появляется профиль, где больше всего была проторговка, в каких диапазонах. Можно тоже такую вещь использовать. Так, давайте индекс мозги биржи мы вернемся. Что у нас еще здесь есть? Так, этот раздел тоже посмотрели. Шаблон баров. Кстати. Шаблон баров, шаблон баров, а, его можно взять и копию вынести отдельно, то есть вот он мне прорисовал, прорисовал тот профиль, который меня интересовал, вот раз, я могу отдельно поместить и проанализировать, ну, тема для обсуждения, насколько это нужно и важно, то есть тут вот в каждом разделе можно залезть, кучу всего интересного накопать. Значки. Ну, тут все понятно. Линейку я уже показал. А вот еще интересно увеличить масштаб. Я выбираю нужный мне диапазон и получаю его уже в увеличенном варианте. Все на этом же графике. Если я хочу все это как бы вернуться к первоначальному, на любом графике, если у вас там что-то криво, косо все стало изображаться, берете по свободному пространству правой клавишей, кликаете. Здесь есть такая волшебная функция сбросить состояние графика. Все, график придет у вас э, в такой стандартный, э, стандартный, шаблон. Что еще здесь? Ну, поэтому по все, минус, понятно, уменьшение, увеличение, примагничивание посмотрели. Ну, мне кажется, на сегодня хватит уже больше 20 минут получается данное видео записывается, такой объем информации. Это видео даже не для того, чтобы вот прям взяли все и у меня там просмотрели, как все это я делал, это больше к тому, что вот есть некие возможности, вы сами берете график и начинаете в них копаться. То есть тут каждый выберет для себя э, те инструменты, к которым подходят Инструментов огромное количество, бессмысленно используют все, но я для себя нашел вот интересные очень инструменты, которые я буду применять, которые мне понравились. И я думаю, вы тоже для себя подберете то, что понравится вам. Надеюсь, что данное видео было полезно, что кто не использовал данный, данную программу TradingView, обязательно ее возьмет себе в копилочку и будет ее, ее применять. А возможно, кто-то будет на криптовалюте торговать вообще через этот терминал. И все будет у вас на любой бирже, то есть к какой бирже вы не подключитесь, терминал у вас будет одинаковый и принцип торговли будет одинаковый. Когда вы подключитесь к биржу, у вас там будет все, и стакан будет, и возможность выставления заявок. То есть все возможности будут присутствовать, будет у вас полноценная торговля. Спасибо всем за внимание. Удачи вам в трейдинге. Встречаемся в биржевом стакане. До встречи.